Короче, я не могу быть одна. Я не могу быть одна, я постоянно должна обязательно найти себе какого-то паренька, чтобы он у меня был. Потому что я одна чувствую себя как-то вот, типа, прям такой незащищенный, такой вот, у меня нет топоры. вот, что-то такое. Еще пареньки, Давай. которые... Пареньки, с которыми я встречалась, они все были очень э, жесткие, эгоисты, прям, прям сильно вообще, прям самые настоящие, вот. Я понимаю, что это, что это как бы у меня тоже есть такое, ну что я такая же, я это понимаю. И что мне теперь с этим делать? Ну вот я это поняла, что они мне такие попадаются потому что я такая. Любое твои действие, исходящее из эго, оно будет приводить вот вот к, тому, ну, вот к такому непониманию, к таким сложностям в отношениях, к чем угодно. То есть, когда ты руководствуешься любовью, то есть если ты влюбляешься в человека на самом деле, да, испытываешь это чувство, то какой бы он не был, тебя это не будет парить, потому что, ну вот там посмотри на, своих, на своего братика да вот он маленький он может капризничать там не знаю, хулигает он что тебя парень что ли? да нет да ты же смотришь на него и любишь же все равно живу понимаешь это вот это вот так работает на самом деле напрягает именно то когда нет любви, то замаскированное чувство. То есть это может быть, да, хороший там, человек, там, еще чего-то, там симпатичный и так далее. Но это всегда будет не любовь, если задавать себе вопрос. Глупше. Именно поэтому этот человек бессознательно это чувствует, и именно поэтому возникает недопонимание, вообще не все идет не так. Для того, чтобы отношения были действительно комфортными не уничтожающими и, и, и более того в этих отношениях всегда нужно общаться всегда нужно открываться общаться не через претензию да а вот если что-то не так то обсудите этот момент в таких отношениях будет расти любовь ну, то есть это, вот это чувство оно только будет больше больше раскрываться и они не будут надоедать они не будут мучить эти отношения да вот это на самом деле такое развитие и для себя самой, и для партнера. То есть отношения – это тоже некое развитие. Ну, это же твоя жизнь, и ты вправе распоряжаться, и как хочешь. Ты можешь создавать абсолютно любые отношения. Любые комфортные для тебя отношения абсолютно. Это могут быть свободные отношения, да, какие угодно. И это нормально, абсолютно нормально, потому что в таких отношениях ты будешь испытывать удовольствие. А удовольствие – это... Это счастье, ты, тебя это не будет вымочивать. И смысла нет в тех отношениях, да, которые вот, опустошают. Зачем они? Ничего хорошего, кроме опустошения и в дальнейшем недопонимания и нелюбви не дают. Вообще смысла никакого нет. Чувствую, какая эта нежность внутри тебя становится еще больше, еще шире еще ярче и какой-то яркий свет выходит выходит и просто позволь мне проявиться там свет в тебе это будет и есть всегда и становись этим светом полностью смотри Посмотри, что ты не можешь быть одна. Откуда это? Подходит к тебе человек и что-то начинает рассказывать, что он там надумал. Да. Я вот сегодня надумала. Так, да. да. да. ну это я еще давно надумала, это еще месяц назад Я так мечтала, короче, вот кого-нибудь э, найти, кто, кто вот так же, э, все думает, не надумали. И вообще я потом стала думать, что то, что вот я такая несерьезная, это, наверное, неправильно. Вот если я такая одна, все надуманные, наверное, тоже надо все-таки быть надуманной. Вот. А еще все говорят мне, типа, надо посерьезнее быть. Тоже вот тебе расскажу такую забавную историю но ну, она у меня запомнилась когда у меня умерла мама я приехала похороны домой меня встретила моя племянница на маленькой щипле в общем она бежит такая улыбается говорит бабушка умерла и <связь> с одной стороны спокойно я когда смотрела на всю эту церемонию что вот все такие значит там во первых пришло куча людей соседи которые с мамой не видели лет пять наверное думаю чего вы пришли <связь> <связь> <связь> вот они все пришли страдать знаешь там что-то там плать <связь> за чего а когда меня встретила племянница в таком состоянии, я-то увидела, что вот это и есть дух. Дух, он всегда, вот это счастье, не, не вообще ничего не, не может омрачить вот это вот, это вот состояние, вот этого. Вот это вот. Нету ничего, что может этому навредить. Да. А помнишь там бабу Ну вот пойдем поплачем, там постоим. Да, да, да. И я увидела, как все, вот все, это какой-то цирк, правда. И вот я все время это вижу, это все какой-то цирк, все такое надушное. Вообще просто, реально оно... Это какие-то смешные, нелепые декорации. А ты была в клубе, где люди делают вид, что им весело? Типа. А... Я очень смеялась да, да, с этого да. вообще. Там, там еще прикольнее, потому что ты видишь, как человек старается. Старается, старается быть делать быть вид. Быть веселым. Да, да, да, делать это... Благодарю за просмотр.